Инструкция по сборке моющего пылесоса и химчистки мягкой мебели. Берем шланг, одеваем на патрубок, берем желтый фиксатор, защелкиваем, берем насадку и также одеваем черный шланг и фиксатор. Если у нас есть сильные загрязнения, пятна на изделии, наливаем в мерную кружку 500-600 мл воды, температура должна быть 50-60 градусов. Берем белый моющий порошок, это пресс работает как пятновыводитель. Высыпаем, размешиваем тщательно до полного растворения. Затем заливаем его в пульверизатор, накачиваем давление, можно отрегулировать струю, и наносится на визуально грязные места, там где у нас пятна, грязь. После этого берем щетку и трем После того, как нанесли и потерли щеткой, нужно дать постоять 5 минут. После 5 минут включаем левую клавишу на пылесосе и собираем то, что мы до этого нанесли. Берем мерную кружку, наливаем сюда литр воды. Вода должна быть температурой 50-60 градусов. Берем моющее средство. Порция разводится на 5 литров. Высыпаем, размешиваем тщательно до полного растворения. И заливается в задний отсек пылесоса. Вылили литр и потом еще долили 4 литра воды, чтобы у нас получился раствор 5 литров. Вода должна быть 50-60 градусов. И обязательно включаем в сеть. Есть два способа чистки моющим пылесосом. Первый способ. Нажимаем по клавишу. Это подача моющего средства наносим на все изделие после этого выключаем включаем клавишу это пылесос и собираем то что мы нанесли второй способ одновременно нажимаем и подачу и всасывание и у нас будет происходить следующее действие у нас будет отсюда подаваться мы ведем и она тут же будет всасываться сейчас продемонстрирую Если после чистки у нас остался моющий раствор в пылесосе, берем, отсоединяем патрубки, засовываем черный патрубок вовнутрь и включаем кнопку всасывания. У нас отсюда моющее средство перекачается сюда. После этого открываем крышку, достаем ведро, и выливаем грязную воду, которая у нас сюда перетекла. После того, как почистили, нужно изделие прополоскать. Наливаем воду в мирный стакан, литр. Берем ополаскиватель. Порция ополаскивателя разводится на 5 литров воды. Выливается в банку и заливается в этот отсек. Потом еще доливаем 4 литра, чтобы у нас получилось 5 литров воды с ополаскивателем. Далее берем, нажимаем уже одновременно и подачу, и всасывание. И у нас будет происходить следующим образом. Подача воды мы проводим, и она тут же будет всасываться. После того, как прополоскали изделие, его нужно максимально просушить. Включаем пылесос и еще раз проходим все изделие. Вы увидите, если есть влага, то она будет ударяться сюда или вы увидите здесь, что нам нужно максимально высосать оставшуюся влагу, сколько это возможно. После этого у нас изделие чистое. Если также у нас осталась вода, нужно отсоединить патрубки, опустить черный патрубок вовнутрь, включить пылесос. Остатки воды у нас перекачались в ведро. Открываем крышку, достаем ведро и выливаем. Чистка закончена.